22-24 марта 2018 года в столице Индонезии, Джакарте, прошла выставка Railway Tech Indonesia – самое значительное мероприятие для регионального рынка рельсового транспорта этой страны, посвященное инновациям в области систем транспорта, связи, сигнализации, менеджмента, моделей финансирования инфраструктурных проектов и многому другому. Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран, так называемой «Группе 11». Так как это островное государство, то отсутствие портов и аэродромов в некоторых провинциях страны привело к экономическому застою и неравномерному развитию регионов Индонезии. Компания-разработчик ведет свою игру на рынке транспорта этой интенсивно развивающейся страны уже более года. Был подписан меморандум о взаимопонимании с университетом Индонезии и одним из городов-участников государственной программы Golden Village, городом Дасун округ Рембанк. Компания обзавелась рядом партнеров из индонезийского строительного бизнеса, поддержка которых понадобится на этапе возведения струнной инфраструктуры. В настоящее время проектная организация SkyWay готовит технико-экономическое обоснование для терминалов спорта в одном из спортов Индонезии. Общее же количество проектов, по которым ведется работа в регионе, свыше 10. Что же касается более детальной информации об успехах, то здесь мы не говорим большего до поры до времени, из заботы об интересах инвесторов и... Мы над первым проектом будем давать информацию тогда, когда будут подписаны контракты, договоры, когда уже ничего изменить никто не сможет. Сама же выставка мероприятий открытое. На ней нас представляла Мадинатул Фадхила, региональный директор Skyway Technologies Indonesia, поведавшая гостям форума об основных характеристиках и преимуществах технологии Skyway для своей страны, а также о возможностях применения инновационной транспортной системы. So, uh, we are coming here uh, as uh, new opportunities for uh, the integration system, actually for the transportation. So, we are uh, SkyWay Technology actually, we are not coming here as a competitor for anybody because if we talk about the technology, especially for transportation, the things in Indonesia is about the integration and uh, opportunity for integration for all the technology in Indonesia is, is possible. So we can see that all this about the, that the new technology is so disruptive and we know that they want to disrupt everything no matter how is the circumstance and our innovative transport uh, can cooperate and not compete. so now we completing each other like uh, in Jakarta for example we can become a feeder for the new transport system in Indonesia Because uh, now in Jakarta, for example, as a city urban transport, if we understand between the transport and another transport, we are really like a lag or disrupt between, the, between this uh, transport system. So we hope that between the Intermoda, we can uh, more build our city more, more uh, integrated. Несмотря на то, что Индонезия растет как бамбук, уровень жизни населения в ней остается довольно низким, поэтому дорогие транспортные технологии, предлагаемые европейскими производителями, здесь востребованными быть не могут. Они будут убыточными и смогут существовать лишь на государственной дотации. Это подтвердила выставка, самый большой интерес который проявили представители компаний-поставщиков, традиционно самых доступных на рынке решений, из Китая. Однако даже в сравнении с китайскими технологиями уровень инженерной проработки и оптимизации SkyWay позволяет конкурировать, что и продемонстрировал стенд нашей компании, ставший одним из центров притяжения выставки. Помимо самой технологии он демонстрировал возможности гибкой интеграции струнных транспортных комплексов в городскую и портовую инфраструктуру Индонезии. Мы сегодня беседуем с одним из ключевых сотрудников нашей компании, с аналитиком отдела адресных проектов Мариной Монченко, которая работала на стенде закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Марина, добрый день. Здравствуйте. Расскажите для начала несколько слов об этой выставке. На чем она, в частности, специализируется? Специализация выставки – это рельсовый транспорт в Индонезии, в регионе Юго-Восточной Азии. Для... Посетителей для обычных людей, конечно, больше интерес представлял наш пассажирский транспорт. Для э, представителей бизнеса все-таки это грузоперевозки, в особенности Юниконт. Очень большое количество вопросов было именно связано с Юниконтом и с перевозками контейнеров. Из VIP-гостей наш стенд посетил вице-губернатор. Джакарты и представители Министерства транспорта Индонезии. Они уже пришли как люди, знакомые с технологией, и речь шла о развитии. Ну, как я догадываюсь, не случайно, среди людей, которые работали на стенде, были и вы, как представители отдела адресных проектов. Как вы оцениваете, творительных, как я уже говорил, результаты участия в выставке в этом году? Итогами выставки стали новые контакты. В настоящий момент отдел внешних коммуникаций занимается проработкой и анализом новых контактов, которые мы получили на выставке. Наш же отдел продолжает работу по существующим проектам и по нескольким проектам, которые мы уже обсудили в ходе выставки. То есть мы уже имеем исходные данные и... Занимаемся предварительной проработкой. На этом открытая часть работы компании разработчиков в Индонезии заканчивается, ибо... Когда уже ничего изменить никто не сможет. Но всему свое время. Следите за новостями.